Если вы любите вязать, наверняка у вас остается большое количество хвостиков, ненужных остаточков пряжи, которые вы не знаете, куда девать. Ну, разве что на полоски пустить. Отсюда постоянное вязание совершенно ненужных пледиков. Так называемое движение по утилизации пряжи. Но, к большому сожалению, эти изделия так и выглядят как утилизаторы. Как ненужная рабочая одежда. Но! Любой хвостик можно использовать как дизайнерскую идею, придумать, где этот хвостик, где этот остаточек будет играть главную роль, вокруг которого будет строиться вся композиция вашего будущего изделия. Мы не пряжу утилизируем, а создаем композицию. Уверена, что вы хотите научиться создавать изделия, где не пряжа утилизируется, а в которых пряжа, вот этот остаточек является главным героем, главным вашим помощником. Конечно, нельзя этому научиться за один урок. Но в этом направлении можно сделать первый шаг. И этот самый первый шаг мы делаем при помощи вязальных программ построения выкроек. Потому что эти программы позволяют нам работать не только с формой, но и с цветом. И именно поэтому я приглашаю вас на курс Книтстайлер или Дизайн Книт за 5 дней. Этот курс позволит вам очень быстро научиться строить выкройки, менять их, вносить изменения в конструкцию и вносить изменения в размеры, использовать узоры, встроенные в программу, и создавать свои собственные. И все это за пять уроков. Поэтому курс так и называется. Пять дней. Но самая главная задача не просто влить в вас теоретические знания, а закрепить их на практике. Именно поэтому после теоретических занятий мы с вами вяжем практическое изделие. Изделие чайка. Оно не является необычным или экстравагантным, оно достаточно простое. Но вот этот принт, яркие полосы делают его ярким, веселым. И вы можете взять остатки пряжи, которые у вас есть, и создать из них очень интересную комбинацию, которая будет невероятным украшением достаточно простого джемпера. И, кстати, этот джемпер – отличный корректор фигуры. Например, у меня очень узкие плечи, но вы этого не замечаете, потому что ваш взгляд скользит по направляющим, скользит мимо моих плеч. И, кроме того, джемпер «Чайка» очень актуальная модель, трендовая и плюс ко всему просто универсальная. Потому что носить ее можно и с юбками, и с классическими брюками. И с джинсами, и даже со спортивными штанами. Пройдите этот курс и примените все знания, которые вы получите для создания изделия. Как построить выкройку, разрезать изделие, повернуть части изделия так, чтобы найти оптимальное положение полос. В программе в свяжете изделие так, как будете видеть каждый ряд. Раздел интерактивного вязания сообщает вам, какое действие нужно выполнить в каком ряду. Убавить или прибавить петли. Сколько именно и каким цветом их провязать. В этом курсе я не учу вас вязать с нуля. Нужно иметь хотя бы начальное знания по вязанию. Набирать петли, закрывать петли. Нужно, чтобы полотно не слетало у вас с игл. Умение строить выкройки вязальщицы нужно тогда, когда она уже разобралась с основами вязания на вязальной машине. Только для живого потока. К курсу, кроме джемпера «Чайка», прилагаются еще три изделия. Они также построены и провязаны в программах «Книставер» и «Дизайн и каждый из них имеет свои нюансы и особенности и построения, и вязания. При оплате до 19 апреля включительно вы получаете четыре изделия. После 19 апреля пропадает паутинка. Этот джемпер имеет своей особенностью то, что все полоски у него сходятся и стыкуются в точечку. И создается ну, как бы плоская пластина, и глядя на нее даже непонятно, что это все отдельные разрезные части. Все полоски должны четко стыковаться и сходиться в одну точку без выпуклости. Весь джемпер состоит из шести частей. Каждый из них имеет свою форму и... Если не знать секрет соединения, можно, можно даже запутаться, какая часть с какой соединяется. В уроке очень подробно рассказан весь процесс вязания. От снятия мерок, создания выкройки и в программе Книт и в программе Дизайн Книт, до соединения деталей отделочным швом. Без программы этот джемпер практически невозможно рассчитать и связать. И этот урок пропадает из бонусов с 20 апреля. А про остальные изделия я расскажу в следующих видео. Все ссылки вы найдете под этим видео. Присоединитесь к курсу и повышайте свой профессиональный вязальный уровень. Начните масштабировать свои вязальные умения, вязальный бизнес. Это вязание на заказ, это классификация клиентов и изделий, это создание портфолио, в котором выставлены все ваши работы. Поэтому я и приглашаю вас на курс, чтобы вы могли монетизировать все ваши знания и умения. Наш курс начинается 11 мая, все записи у вас останутся. Смотреть можно только с компьютера и очень важно, перед оплатой курса убедитесь, что у вас открывается тестовый урок. Если у вас возникли вопросы, пишите на почту под этим видео. А также смотрите массу полезных видео на нашем канале YouTube и Яндекс Дзен.